Не сюда Кс -кс -кс -кс. покажи мне поводы какого готова она бегает обследует территорию э -э маркиза я назвал ее маркизой друзья я решил покормить ее кормом таким вот тебя... Что? давайте ей пожелаем приятного аппетита друзья я прям яйцо выводил пусть это особо королевское яйцо тоже есть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 совсем не хочет сохнуть.